Здорово. Ну... Как ты? Разработчики Барвихи РП вовсю готовят для нас с тобой новогоднее обновление, и сегодня я с тобой поделюсь всей той информацией, которая поступила от разработчика ко мне, а также покажу тебе несколько крутых скриншотов с будущей обновы. Ну и по традиции не забывай про розыгрыш на 500 тысяч рублей среди всех серверов Барвихи РП, которые я провожу абсолютно в каждом своем видеоролике, условия ты видишь на своем экране, ну а итоги каждое воскресенье вечером на моей странице вконтакте, ссылочка есть в описании. Буквально на днях разработчики барвихи рп в своих официальных ресурсах вконтакте и телеграм опубликовали вот такой вот скриншот на котором мы с тобой уже наблюдаем новогоднюю атмосферу крутые наряженные елки и самое главное у нас с тобой появились интересные новые скины и вот такой вот непонятный мотоблок по скинам ты наверняка уже догадался то что этот новый год нас с тобой ожидает по нашумевшему всем известному сериалу netflix wednesday вот в этом вот как раз таки мрачном стиле или в этом черном платье с этими черными косичками нам с тобой разработчики добавляют скин главной героини этого сериала, а именно Вэнсдэй. Ну и появилась у нас с тобой вот такая вот крутая снегурочка с довольно пышными формами. Честно говоря, не знаю, возможно разработчики тем самым сделали опять же отсылку на сериал. Это та самая подружка Вэнсдэй, а возможно я ошибаюсь, это совершенно другой персонаж. Но выглядят данные скины довольно реально круто, качественно прорисованы, как всегда, детализировано, присутствует объем, тени. Короче говоря, здесь разработчики не изменяют своим правилам, и за это им опять же огромный риск. Тем более, что у нас и так игроки вечно жалуются, что женских скинов не хватает на Барвихе РП. В последнее время их становится все больше. Вот такой вот новогодний мотоблок нас с тобой ожидает теперь на Барвихе. Украшен он как-то успел заметить, конкретно так по-новогоднему. И уже понятное дело, что он будет связан именно с новогодней обновой, скорее всего, с новогодним и вентом Сразу же с тобой поделюсь всей той информацией, которую поделились с нами разработчики. Мотоблок – это уникальный транспорт, который не будет продаваться в магазинах и не будет призом ни в каком ивенте, но будет возможность каждому его получить. И честно говоря, здесь реально большая загадка, как же мы его сможем получить, если он не будет являться призом в каком-то ивенте и не будет продаваться в автосалонах Барвихи? Куда же тогда его впихнут разработчики? И относится ли Батл Пасс тем самым и будет ли вообще новогодний батл пас? как и всегда разработчики для нас с тобой оставляют много загадок оно и понятно ведь они готовят конкретно новогодний сюрприз но выглядит это реально довольно круто необычно и самое главное интересное пока что могу тебе сказать лично из себя у меня на даче таких мотоблоков полно он имеет еще название культиватор им как правило часто вспахивают грядки на своем огороде но ну, а многие энтузиасты в конце концов его потом переделывают под некого рода квадроцикл и все в этом духе цепляет на него прицепы сиденья гоняет на нем в лес за грибами и по остальным своим другим делам штука реально прикольная ни на одном КРМП мобайл или сам мобайл я подобного еще не видел так что барвиха продолжает меня по сей день удивлять скина мы с тобой же прошли здесь все в принципе довольно понятно не знаю будут ли еще какие-то новогодние скины или не новогодние скины пока разработчики по этому поводу умалчивают умалчиваю ну и самая наверное главная интересная новость на сегодня это то что нас с тобой ожидает полностью переработанный инвентарь. Как и говорили, как и обещали разработчики раньше, теперь мы с тобой сможем перемещать предметы куда нам надо в этом инвентаре, взаимозаменять их местами, что довольно круто и довольно удобно, этого реально давно не хватало на барвихе. Ну и самое главное, наконец-таки решится проблема гардероба. Огромное количество игроков, в том числе и я, долго ныли разработчикам на то, что гардероб неимоверно маленький в квартирах. У нас катастрофически мало места, нам постоянно его не хватает. Для новых скинов. Новые скины продавать или выкидывать жалко, а с каждым новым ивентом мы с тобой получаем все больше и больше крутых тематических скинов, и хочется их все где-то копить, собирать и оставить для себя. И благодаря новому полностью переделанному инвентарю мы теперь сможем с тобой носить все свои скины, все свои шмотки, как и аксессуары, конкретно в своем новом инвентаре. Также очень удобно то, что мы теперь получается с тобой сможем переодеться абсолютно в любом месте. Для этого не обязательно. Будет посещать свой дом или квартиру. С тобой видим новый слот это то, что у нас появляется новый слот под телефон, под рюкзак и, естественно, под внешность. Естественно, в этот слот, где указана внешность, мы с тобой будем одевать абсолютно любой скин из всех имеющихся в нашем инвентаре. В слот под рюкзак мы с тобой можем одеть любой рюкзак, опять же, из имеющихся. Тем более, что недавно нам с тобой добавили крутой анимированный хлудинский рюкзак. Я думаю, разработчики на этом не будут останавливаться и нас с тобой ждут подобные рюкзаки и в других эвентах. Но ну, и опять же, интересно то, то, что у нас с тобой появился новый слот под телефон. Все мы знаем, что телефон на Барвихер П существует пока что только один конкретно iPhone 13, который мы получаем с тобой за прохождение квестов, привязанных к разным уровням. И опять же так как телефон у нас всего один, зачем делать для него отдельный слот? Возможно, разработчики готовят для нас с тобой также новые вариации различных мобильных телефонов. Что ты об этом думаешь? Напиши мне в комментарии. Короче говоря, начинается у нас с тобой новогодняя пора. Начинается у нас с тобой неделя прекрасного настроения. Настроения, недели сливов информации новогоднего обновления. Я думаю, разработчики явно на этом, как и всегда, не будут останавливаться. Так что я тебя буду удивлять все больше и больше всеми последними сливами новостями касаемо грядущего обновления. Желаю тебе отличного настроения. Спасибо тебе, что ты заглянул. Пока!